Здравствуйте дорогие друзья! Меня зовут Савельев Олег Владимирович, я инструктор, тренер, эксперт по дрессировке Российской Экологической Федерации. Я нахожусь в Риховате, Израиль. Здесь будет семинар, который я буду вести. Этот семинар будет посвящен международным программам дрессировки. В первую очередь это собака-компаньон, это, это ИПО, три раздела след, послушание и защита. И также немножко мы коснемся обиденс спортивного послушания. Семинар будет проходить в течение трех дней, и вот все указанные моменты, все указанные программы и... Сложные моменты, связанные с коррекцией собак, в том числе с коррекцией поведения, чтобы собаки жили спокойно и счастливо с людьми, в семьях, в домах. Все эти вещи будут затронуты, и по итогам семинара будут введены определенные итоги. Мы посмотрим, насколько за эти несколько дней вырастут собаки и э, насколько они э, поднимутся в своих навыках и насколько в своих навыках э, поднимутся э, также их проводники владельцы. Отдельно в нашем семинаре мы остановимся на такой проблеме как проблема подготовки фигурантов. Фигурант это э, технический, физический, эмоционально подготовленный специалист по защитной службе, работающий либо в рукаве, либо в костюме, но мы будем в первую очередь уделять внимание работе в рукаве. И этот человек, который на тренировочных занятиях исполняет роль некого, с одной стороны, учителя собаки, который учит, как правильно кусать, как правильно бороться с человеком, с другой стороны, он выполняет роль некой живой добычи для собаки. А на испытаниях и соревнованиях этот человек выполняет роль помощника. То есть некоего тестового инструмента, его правой руки, при помощи которой судья тестирует собаку и проводника на определенные качества, такие как твердость, наличие агрессивности, наличие желания борьбы, выраженность желания борьбы, а также способность выдерживать психоэмоциональные нагрузки. А вот этой проблеме подготовки технической подготовки фигурантов будет в частности и этой проблеме тоже будет посвящен семинар и эти вопросы обязательно обсудим Олег Савельев специалист по зоопсихологии инструктор, фигурант эксперт по международным видам дрессировки, победитель первого всероссийского турнира фигурантов Работа Олега Савельева получила высокую оценку международных экспертов. Собаки, с которыми занимался Савельев, неоднократно входили в состав сборной страны на чемпионатах мира. Один из самых авторитетных инструкторов в России. Олег Савельев считает своей главной задачей научить людей правильно выстраивать партнерские отношения со своими питомцами.